Как твое настроение и как тебе погода за окном? Меня, к примеру, уже конкретно засыпало снегом. Ну а сегодня мы с тобой поговорим о том, что же все-таки готовят для нас разработчики уже в ближайшем зимнем обновлении на Барвихе РП. Куда делся сбор тыкв и охота на клоуна Пеннивайза, когда выпадет снег на Барвихе и окончание хэллоуинского ивента. Обо всем об этом поподробнее в сегодняшнем видео. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихе РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Условия ты видишь на своем экране. Ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте. Ссылочка есть в описании. Как ты уже наверняка успел заметить, с сегодняшнего дня разработчики отключили нам сбор тыкв и хэллоуинских шаров на всех серверах барвихи. Вот такой вот неприятный сюрприз для всех диких фармеров проекта но довольно приятный сюрприз для тех, кто в свое время вложил огромное количество денег как раз таки во все тыквы и шары. Ну а потом цены резко упали в связи с выкатом новых обменников, а потом понижение цен в данных обменников. Но теперь все те люди, которые в итоге, как и я, не продали все эти вещи, а решили просто-напросто так же, как и я, подождать, смогут, я думаю, скорее всего, неплохо так подзаработать на продаже этих шаров и тык, Ведь цена на них теперь конкретно, я думаю, возрастет. ведь собирать мы больше их просто-напросто не можем, а до конца хэллоуинского ивента еще осталось почти две недели, и обменники я думаю будут работать именно до конца хэллоуинского ивента. Сейчас ты можешь потратить всю свою валюту в данных обменниках на все то, что ты хотел приобрести, если тебе вдруг не хватает валюты, то теперь придется ее закупать у других игроков в торговом центре, ну либо же продать ненужный остаток всей этой валюты в том самом торговом центре. Впереди у нас с тобой декабрь, а значит на барвихе наконец-то уже должен выпасть долгожданный снег. Не знаю, как у тебя, но лично у меня только положительные ассоциации с зимним обновлением на проекте. Ведь познакомился я и пришел на 0.8 сервер Барвихи РП конкретно в зимнее время в момент открытия Барвихи Яковлевской, а именно в новогодние праздники. И после чего я также перешел на открытие 0.9 сервера Барвиху Успенска, где играю по сей день, также в новогодние праздники, в зимнее время. И каждый раз зимнее обновление, вся вот эта вот новогодняя атмосфера и суета дарит мне только исключительно положительные эмоции. Надеюсь и тебе. Обязательно ставь лайк и пиши мне в комментариях, ждешь ли ты, как и я, зимнее обновление на Барвихо. Ну а когда же все-таки разработчики выкатят нам зимний маппинг и завезут снега, к сожалению, пока что не говорят. Но я думаю, это обязательно произойдет, скорее всего, по окончанию как раз-таки Хэллоуинского ивента, который уже идет к своему логическому завершению. И как только разрабы отправят спецадминов убирать со всех серверов всех Хэллоуинских персонажей, все тематические квесты, награды, обменники и все-все то, что связано хоть как-то с Хэллоуинским ивентом, как раз- таки и, наверное, в этом обновлении, я думаю, стоит ожидать новый зимний маппинг, и всю эту зимнюю атмосферу. По крайней мере, мне так кажется. Даже могу сказать, что я наверняка в этом уверен, ведь глупо было бы добавлять зимнюю обнову следующим летом. Тем более, что реальная Барви хуже вся засыпана снегом. Ну а помимо всего этого, разработчики вчера в своем официальном телеграм-канале, а также в своей официальной группе ВК, слили нам вот такой вот видосик. На данном видео мы с тобой видим вот такой вот новый кадр корабль, который проплывает сквозь новых разводных мостов. Что это за корабль и для чего его добавляют, я думаю тебе объяснять не нужно, наверняка ты уже и сам догадался по вот этой большой надписи, а именно FAMWARDS, что в переводе означает «война семей», ну или «семейные войны». Меня больше смущает два вопроса, а зачем вообще нам добавлять такой корабль для семейных войн, если у нас и так уже существует стройка. Но если мы с тобой заглянем в небольшое прошлое, когда разработчики случайно слили скриншот в официальную группу с обновленной картой Барвихи, а потом почему-то его ударили и сказали, что это ошибка, то на данной карте мы с тобой видим, что отсутствует полностью тот небольшой островок, на котором и находилась, а конкретно находится сейчас данная стройка для войны семей. Судя по всему, в будущем, как и планировали, ее переносят на вот такой вот новый корабль. Пристает вопрос, что же будет все-таки со старой Барвихой? Неужели она правда изменится и будет теперь такая, как была показана на данном скрине? Неужели это та самая Москва, о которой говорили еще очень очень давно? И зачем вообще данному кораблю куда-то проплывать? Сквозь разводные мосты, плыть из одной точки в другую опять же остается большой загадкой. То ли это новая крупная анимация, как и те же мосты, то ли это какие-то новые интересные механики, с которыми в дальнейшем мы сможем хоть как-то взаимодействовать. Возможно это будет какая-то новая работа, а возможно что что-то еще. Опять же я только предполагаю, как говорится мы с тобой предполагаем, а разраб располагает. Ну и второй вопрос который меня больше всего интересует когда нам это добавят, ведь опять же на данном видео мы с тобой видим все исключительно в летнем сеттинге, на данном видосе полностью отсутствует снег и лё, а ведь впереди у нас с тобой декабрь, впереди у нас с тобой зима, будет ли какое-то заледенение вдоль данных мостов и как по ним сможет передвигаться какой-либо корабль, или опять же это просто-напросто спойлер из какого-то довольно не ближайшего обновления, которое будет скорее всего отложено в дальний ящик. Опять же остается под вопросом. Ну а что ты думаешь по данному поводу? Какие у тебя мысли касаемо всего этого? Обо всем об этом напиши мне в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!